Приветствую вас! Сегодня мы готовим тесто для пиццы по итальянскому рецепту. А для этого нам с вами потребуется 1 столовая ложка или 25 грамм сахарного песка, 1 чайная ложка или 5 грамм сухих быстрорастворимых дрожжей и 1 чайная ложка или 10 грамм соли, 20 миллилитров оливкового или растительное масло, 250 мл или 1 стакан теплой воды комнатной температуры и 400 г или 500 мл хлебопекарной пшеничной муки. В емкости для замеса объединяем сахар, сухие дрожжи, соль, одну треть муки. Перемешиваем первоначально в сухом состоянии, для того, чтобы все наши ингредиенты равномерно и легко смешались. Затем к сухим ингредиентам добавляем всю воду, 250 мл. Быстро смешиваем до однородности. Обращаю ваше внимание, что температура воды должна быть не более 30 градусов, это самая комфортная температура для того, чтобы дрожжи начали расти. Дрожжи быстро погибают при температуре ниже плюс 5 градусов и выше плюс 40 градусов. Оставляем получившуюся закваску в теплом месте, без прямых солнечных лучей. Для этого накрываем наше тесто полотенцем. Итак у нас прошел час через час мы видим что на поверхности образовались устойчивые пузырики это значит наши дрожжи в действии они активно развиваются в этот момент мы добавляем оставшуюся часть муки вводим ее постепенно в зависимости от естественной влажности муки при замесе порой может потребоваться плюс-минус 2 столовых ложки муки. То есть иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Снова добавляем муки в тесто и продолжаем активно тесто перемешивать. Больше, чем нужно, тесто муки не возьмет. Замешивание теста происходит у вас на глазах, вы увидите, что в этом нет ничего сверхсложного. А сейчас русский народный лайфхак. Глаза боятся, а руки делают. Многие боятся замешивать тесто у себя на домашней кухне, так как считают, что это очень грязное и сложное дело. Но вы видите, что наша кухня от мучной пылевой бури уцелела, черные перчатки белыми не стали, и в этом нет ничего сложного и долгого. Попробуйте вы хотя бы однажды и убедитесь, как это легко. Мы вновь добавляем в наше тесто муку и продолжаем его активно перемешивать. Но в этот раз в процессе вымешивания мы видим, что тесто принимает муку уже неактивно, то есть тесто мукой насытилось. Небольшое количество муки у нас осталось, то есть больше чем тесту нужно, муки вбить в тесто мы не сможем. Далее добавляем оливковое или растительное масло по дну нашего сосуда для замеса. Мы завершили замес нашего теста. Мы видим, что тесто легко отходит от стенок емкости. Далее накрываем тесто крышкой. Она не даст тесту возможности сбежать. И оставляем э, тесто выходиться на протяжении следующих трех часов. Крышка не должна быть герметичной, так как брожение дрожжей происходит только при поступлении кислорода. Итак, прошло три часа. Мы с вами видим, как активно поработали наши дрожжи, как изменилось тесто. Обминаем наше тесто, собираем его в один ком и наше тесто, в принципе, готово для употребления, для того, чтобы мы уже начали готовить из него пиццу. В случае, если нет такой необходимости, мы можем поставить наше тесто на хранение в холодильник. Срок годности теста для пиццы 72 часа. Мы дали нашему тесту еще немножко отдохнуть и вернулись к нему где-то через час. Видим, что тесто слегка приподнялось, но активного брожения уже нет. Тесто полностью готово к употреблению. Надеюсь, вам понравилось это видео. Приятного вам аппетита!